Здравствуйте, меня зовут Виноградова Любовь. Я сама лечусь в клинике 32, муж меня лечится, и моя дочь Виноградова Лиза тоже лечится у врача дородных Валерия Димитровна. регулярно с ним уходим, наблюдаемся. Очень нравится атмосфера спокойствия, очень нравится то, что ребенок не капризничает, абсолютно спокоен и с позитивным настроем лечится. У него нет никакого негативного отношения к стоматологии, что опять-таки радует. И нравится то, что ребенку пока, слава богу, зубы здоровы, тоже, наверное, благодаря сторонним врачей. А с радостью порекомендую и клинику, и в частности, и Валерию Вадимовну, как детского детскому